Глава 3. Возможность монополизирована? Никто не остается бедным из-за того, что другие люди присвоили богатство и огородили его забором. Возможно, вы не сможете вести бизнес в определенных видах деятельности, но все остальные пути открыты для вас. В различные периоды волна возможностей движется в различных направлениях в соответствии с потребностями целого и отдельной стадии социального развития, которая была достигнута. Существует изобилие возможностей для человека, который следует за волной, вместо того, чтобы пытаться плыть против нее. Таким образом, рабочие как личности или как класс не лишены возможностей. Их рост не задерживает их хозяева, тресты или крупный бизнес. Как класс они там, где они есть, потому что они не поступают определенным способом. Рабочий класс сможет стать руководящим классом, когда они начнут действовать определенным образом. Закон богатства для них точно такой же, как и для всех остальных. Они должны понять это. Они останутся там, где они есть, пока продолжают действовать по-прежнему. Отдельного рабочего, однако, не удерживает незнание этих законов всем его классам. Он может последовать за волной возможностей, и эта книга покажет ему, как это осуществить. Никого не держит в бедности из-за недостатка богатств. Их более чем достаточно для всех. Из строительных материалов, которые есть в одних только Соединенных Штатах, для каждой семьи на земле можно построить дворец, огромный, как здание Конгресса в Вашингтоне. А при интенсивном методе ведения хозяйства, эта страна может произвести столько шерсти, хлопка, льна и шелка, что хватит одеть каждого человека богаче, чем Соломон, во всем его великолепии и славе, и достаточно пищи, чтобы всех роскошно накормить. Видимый запас практически неистощим, а невидимый запас действительно неистощим. Все, что вы видите на Земле, состоит из одной первоначальной материи, из которой возникло все. Постоянно возникают новые формы, а более старые исчезают, но все это формы, которые принимает одна материя. Нет предела в запасу бесформенной материи или первоначального вещества. Вселенная состоит из него. Но не все оно было использовано в процессе ее создания. Пространство внутри и между видимыми формами Вселенной пронизано и заполнено исходным веществом, бесформенной материей, сырым материалом всех предметов. Могло бы быть создано в 10 тысяч раз больше уже созданного, но и даже тогда не были бы истощены запасы сырого материала Вселенной. Никто таким образом не является бедным из-за того, что природа бедна. Природа – неистощимый источник богатств, запас никогда не подойдет к концу. Исходная материя кипит созидательной энергией и постоянно создает новые формы. Когда запас строительного материала подходит к концу, будет произведено еще. Когда почва истощается настолько, что не дает больше пищи и материала для одежды, она будет обновлена или создана больше почвы. Когда будет добыто все золото и серебро, и если человечество будет находиться на такой стадии развития, где все еще нужно золото и серебро, его будет создано больше из бесформенного. Бесформенная материя отвечает на потребности человечества. Она не позволит миру остаться без какого-либо блага. Это верно для всех людей в целом. Раса в целом всегда изобильно богата. И если отдельные люди бедны, то потому что не следует определенному пути, который делает индивидуума богатым. Бесформенная материя разумна. Это материя, которая мыслит. Она живая, и всегда устремлена к увеличению жизни. Это естественное и неотъемлемое побуждение жизни – стремится жить больше. Это природа разума – увеличивать себя. Природа сознания стремится расширять свои границы и искать более полного выражения – Вселенная форм была создана бесформенной живой материей, заключающей себя в форму с целью выразить себя полнее. Вселенная – огромное живое общество, неизменно стремящееся к еще большей жизни и более разнообразной деятельности. Природа была создана для совершенствования жизни, и ее движущий мотив – рост жизни. По этой причине все, что, вероятно, может оказать содействие жизни, щедро снабжается. Здесь не может быть недостатка, поскольку Бог не противоречит себе и не уничтожает свою собственную работу. Вас не держат в бедности из-за недостатка богатств. Этот факт, который я продемонстрирую немного дальше, что даже ресурсы запасов бесформенного вещества будут в распоряжении человека, который думает и действует определенным образом.